Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Вы точно помните, как перевести на английский слово «вилка»? Сможете подобрать подарок маме в заграничном магазине косметики? Объясните мастеру, какая бытовая техника требует ремонта? Сможете рассказать доктору, что у вас болит? Сообщите другу по переписке, как сильно вы огорчились, когда ваша любимая команда не вышла в финал? Если нет или с трудом, то это подборка слов и выражений, собранных в книгу издательства AB Publishing, для вас. Введение. Множество словарей и разговорников помогают путешественникам, бизнесменам и учащимся ориентироваться в англоговорящих странах, отправляться в дальние поездки и вести переговоры. Книги и курсы учат правильно вести себя на собеседовании подбирать слова при заселении в гостиницу или с легкостью отвечать на вопросы сотрудников таможенного контроля при пересечении границы. В школах и университетах нам всем прочно вдолбили мысль, что Лондон и the capital of Great Britain научили мечтать по-английски о том, кем мы хотим стать. Но ни учителя, ни разговорники не уделяют достаточного внимания самым обыкновенным повседневным вещам, а ведь именно с бытовыми мелочами мы сталкиваемся круглосуточно, в какой бы стране мы ни находились и на каком бы языке ни разговаривали. Наверстать упущенное в изучении английского языка вам поможет эта аудиокнига. Основы разговора. Начинаем общение. Послушайте. I say. I say. Послушайте. Look here. Look here. Извините. Excuse me. Excuse me. Чем я могу помочь вам? What can I do for вас? What can I do for вас? Разрешите представить? Let me introduce. Let me introduce. Разрешите представить. Позвольте Allow, Allow me to introduce. Позвольте представить. May I present? May I present. Познакомьтесь с моей женой. I want you to meet my wife. I want you to meet my wife. Это господин Смит. This is Mr. Smith. This is Mr. Smith. Разрешите представиться. May I introduce myself. May I introduce myself? Вежливость. Очень мило с вашей стороны. It was very kind of you. It was very kind of you. Большое спасибо. Thank you very much. Thank you very much. Благодарю вас за то, что вы сделали это. Thank you for doing it. Thank you for doing it. Тем не менее, благодарю вас. Thank you anyway. Thank you anyway. Заранее вам благодарен. Thank you in advance. Thank you in advance. Не стоит благодарности. Don't mention it. Don't mention it. Не стоит. Not at all. Not at all. Пожалуйста. You are welcome. You are welcome. Извините за опоздание. Excuse my being late. Excuse my being late. Я должен извиниться перед вами. I must apologize to you. I must apologize to you. Извините, пожалуйста. Я хотел как лучше. Forgive me, please. I meant well. Forgive me, please. I meant well. Извините. I'm sorry. I'm sorry. Прошу прощения. I beg your pardon. I beg your pardon. Извините, что прерываю вас. Excuse my interrupting you. Excuse my interrupting you. Sample complete. Ready to continue?